алейкум Сегодня мы проходим 24-й урок 24-й урок из книги Люгатии. Это учебник арабского языка Саудовской Аравии Известная программа между... Министерства образования Королевства Саудовской Аравии Мой язык, Мой язык. И номер урока у нас 24 24-й урок уже. И мы будем проходить здесь букву СА. Букву СА. Это межзубная буква. СА, СА. Кончик языка ставим между верхними зубами между нижними. И говорим СА. Но у нас получится СА. СА, СА. Итак, на прошлом уроке мы проходили букву ГАДИЯ. А сегодня у нас буква СА. СА. САУБ. Например, одежда САУБ. Одежда САУБ. Перед нами целый алфавит, ну и добавочные разные буквы, и также цифры арабские. И мы из них теперь будем собирать какие-то слова. То есть, будем учиться собирать слова у каждого кубика четыре стороны и здесь буква берется какая-то и на каждой стороне пишется буква самостоятельная в начале слова в середине слова в конце слова то есть как раз 4 вида написания одной буквы у нас умещается на каждом кубике и мы можем здесь это увидеть и мы будем писать составлять слова из этих кубиков баракаллаху аллаху буква са са са в начале са в серединке слова са в конце слова и са самостоятельное это мы будем с вами проходить здесь мы будем писать много много много буквы са рисовать закрашивать, разукрашивать. видите, она пишется над строчкой и над ней три точечки, над ней три точечки, как будто как будто картошка варится в котелке, как будто картошка или большая порция плова, большая порция плова в, в тарелке. Так, буква С, С, это надо разукрашивать разными фломастерами. Следующий у нас текст. Фиматджари аль-алаби. Матджар. То есть место, где продают что-то. Место, где торгуют игрушками. Матджар. То есть магазин, где торгуют игрушками. Понятно, да? Матджар. Магазин. Магазин. Матджар. аль аль, -Аль Это игрушки. В магазине игрушек. Тахаддаса. Тахаддаса. Смотрите, как раз буква СА. СА. Тахаддаса. Обратился Фауас к своему отцу. Обратился ИЛЯ Абихи. Смотрите, Фауас, Мальчик Фауас, обратился к своему отцу. И сказал, «Аби, мой папа, мой папочка, саахтару саляса люабин, я выберу саахтару саахтару саляса люабин, я выберу три игрушки, я выберу три игрушки, ахтару я выберу, а син это признак на будущее время, то есть я это сделаю, значит». Саахтару, са это син, признак того, что перед нами глагол. Ахтару, это глагол. Син, это его признак, признак глагола. Я выберу саляса, три, смотрите, слово саляса, там бук, две буквы са, две буквы са, саляса, люабин, люабин, три игрушки. Коляль-абу. Оляль-абу. Оля это глагол. Сказал папа. Коляль-абу. Сказал папа. Салясу. Салясун. кефир, Салятун кефир. Три много. Я бунайя. Я бунайя. кефир. Три много. О мой сынок. О мой сынок. «Факаля Фаваз. и сказал Фауаз: «Думяту ли Нурата куклу для Нуры для сестренки Нуры У арнаб ли Ясирин» У арнабун ли Ясирин» и «Заяц для Ясира» «Васаяратун ли» Саяратун ли» «И» машина для меня то есть Фавас пришел со своим папой для того чтобы купить игрушки не только для себя а для всех для своей сестренки нуры и для своего братишки ясера куклу для нуры зайца для ясера и машину для себя и машину для себя Коляль абу Анта Ахун Солехун Я фауазу. Толя Аль Абу, сказал папа, Анта ты Ахун, брат, Солехун, праведный, Ты брат праведный, в Солех, Солех, это праведный. Понятно, да, он хороший, праведный, благочестивый, я фауазу. Я, Фавазу, фауаз Я Фауазу. Смотрите на букву Я. Я это Я и Фатха это звательная частица. Это называется звательная частица, то есть частица обращения. Мы через нее обращаемся. Я Аллах. Я кому-нибудь обращаемся из людей. Я фавваз, о Офауас. И когда мы обращаемся кому-то по имени, то мы, то это имя будет заканчиваться на дому. Запомните, это имя будет заканчиваться на дому. Я Фавазу, Бестанвина, Я Фавазу, Я Нурату, Я Ясиру, Я Марьяму, Я э, Солеху. Запомните, это новое правило. Если «Я» приходит, после него будет имя, имя какого-то человека, то тогда это имя будет заканчиваться на дому. без «Танвина». Это правило. Это такое правило есть. Итак, еще раз читаю этот текст. «Фимаджариль аль-Аби» в магазине игрушек. Иля Абихи обратился в к своему отцу вакаля и сказал, Аби, мой папа, Саахтару Салята Люаби, я выберу три игрушки. Коаляль Абу, сказал папа, Салятун я Бунай, три много, о мой сын. То есть здесь папа подумал, что Фауас себе хочет три игрушки. Из-за этого он сказал, «Три много, о мой сынок». Но тут Фавваз сказал, «Факаля Фавваз». И сказал мне ту ли нурата кукла для нуры, у арнабун ли ясиры, а заяц для ясира, ва саяратун ли, а мне машина». л-абу», сказал папа, «Анта ахун салихун». Я фауазу, ты брат праведный, о фауаз. То есть ты брат по отношению к Нуре, по отношению к Ясеру, ты хороший, ты хороший брат, о фауаз. я фауаз. Здесь замечание небольшое, что вот магазин игрушек, и здесь перечисляется кукла, заяц, машина. Дорогие детишки, мы должны знать, что изображение живых существ запрещено у нас в исламе запрещено рисовать зайцев запрещено рисовать куклы и поэтому в мусульманских магазинах делают и продают куклы у которых не видно очертаний очертаний лица а тем более очертаний фигуры и если тут у кукла то например кукла просто голова и все до да? а, голова руки и ноги например то есть какой-то а, какая какая-то какая-то фигура и то же самое и заяц то там значит без глаз без зубов очертание фигуры вот это называется и это называется думья. вот такие вот есть куклы Думья. как например у айши был пегас Пегас, то есть конь с крыльями и когда Расуль Аллах вассалям, увидел у нее игрушку, он спросил, что это? Она сказала, это конь Сулеймана. То есть во время Сулеймана были ко кони с крыльями. И Расуль Аллах вассалям, спросил ее, что это у тебя, Аиша? Она сказала, это конь Сулеймана. И у этого коня не было очертаний глаз, не было очертаний там носа, рта просто фигура просто фигура была и из-за этого рассолова самолова переспросил что это что же это за игрушка поэтому дорогие братья дорогие детишки а также их родители старайтесь старайтесь придерживаться этого правила чтобы не покупать такие игрушки как он вот, например барби где там все все все все разрисовано, даже ногти какие там, на ногах ногти какие там, даже какой, э, э, какие руки там, какие там глаза у нее, какие ресницы, какие брови, какие там губы там и прочее, прочее, прочее. Нужно придерживаться правила того, что изображение живых существ запрещено в исламе. Потому что если в доме изображение, картины какие-то, какие-то статуэтки. Они, не дай Аллах, там статуэтки каких-то там идолов, богов, башков лживо, ложных, э, как, например, Будды какого-нибудь, или какого-то медведя, или каких-то там еще всяких там зайцев, охотников там на охоте, там со своими винтовками, с, с ружьями там. Часто мы это замечаем, да, в домах у многих знакомых, родственников, соседей. Мы такие вещи замечаем. Не картины, а прям уже готовые статуэтки из мрамора, из глины или еще, еще из чего-то. Это запрещено. Ангелы не заходят в такие дома, где есть изображение живых существ. А тем более в домах, в комнатах, где дети на, у нас спят. Нужно всегда придерживаться того, чтобы в доме царил порядок, и чтобы в доме были ангелы, и старайтесь, старайтесь, старайтесь не держать такие, и не покупать, во-первых, такие игрушки, которые бы отталкивали ангелов из вашего дома. Мы же хотим, чтобы наши дети росли в безопасности, в спокойствии, в мире, где нету страха, где нету каких-то переживаний лишних. Одна из больших ошибок это когда родители покупают разные игрушки, или всякие статуэтки, или всякие картины, или всякие там э, изображения, где там есть фотографии изображения живых существ. Сторонитесь, сторонитесь, сторонитесь. Баракаллауфейку. Акрау. так далее. Задание. Акрау, я читай. Тахат-деса. Разговаривал или э, обратился. Тахат-деса. Салясун. Салясун. Три. Кефир. Много. Кефир. Много. Смотрите, в каждом из этих слов есть буква са. В каждом есть буква са. Кефир. Много. Следующее задание у нас. Акрау аль-Калимат. Я читаю слова. Сумма уджарридуль-харфа. Потом я должен оттуда вытащить букву. Цветную букву. А мы же проходим с вами букву СА. Значит, здесь нужно букву СА вытащить и правильно прочитать и запомнить, как она пишется в начале, в серединке и в конце. Итак, салясун. Смотрите, буква СА в начале. СА с Фатхой. Са. Кафир. Са. С кесрой. Си. Кафир. Са. С домой. Су. Ятахад десу. Салясун. Кафир. Много. Ятахад десу. Разговаривал. Разговаривает. Салясун. Три. Дальше. Умаю ЗУБАЙНА. на аль-касири. То есть короткий звук у осаути или и длинный звук, то есть мад мад протягиваем, когда мы протягиваем. И здесь мы должны у Умайезу, то есть я почувствовать должен разницу между коротким звуком и длинным звуком. Са с фатхой са са с домой. су са су са с кясрой си са су си Далее, у нас, это у нас короткий звук. СОЛТУН КАСЫР Теперь СОЛТУН тауил СА ФАТХА АЛИФ СА СА Бамма, ВАУ СУ СА КЯСРА Я СИ СА СУ СИ СОЛТУН КАСЫР СА Су", си СОЛТУН СА, СУ, СИ. Два раза мы тянем этот СОУТ. Понятно, да? Далее задание у нас. Актубульхарфа. Мы должны писать букву СА. В начале, смотрите, как она пишется. В серединке, обратите внимание, как она пишется. В конце буква самостоятельная. Буква СА самостоятельная. Далее у нас таблица есть, где буква СА в начале, и мы должны ее писать с вами. Мы должны ее с вами писать в начале, в серединке, в конце. В начале, в серединке, в конце. И самостоятельную букву. И также есть слова, которые мы тоже должны знать, выучить эти слова и написать их. И пропущенные буквы дописать. САЛЯБ. САЛЯБ саляб лиса, кефир, это уже слово к нам приходило, кефир, кефир много. Бахаса, бахаса, бахаса это искал, искал, бахаса. И мехрос, мехрос, харс это посевы поле, например, да, а мехрос это орудие сельскохозяйственное орудие, которым вспахивают землю. Мехрос, плуг называется плуг, специальный плуг ездит за трактором, крепят плуг, и когда трактор едет, и этот плуг вспахивает землю. Мехрос, один, два, три, четыре, там у него ножа есть специальных, которыми вспахивают землю. И так это называется мехрос. Мехрас. Дальше вы должны здесь уже заполнять пропущенные буквы и писать, где есть свободные места, нужно писать эту букву са, самостоятельно ее писать или в словах. Саадаб ⁇ лиса, кефир ⁇ много, бахаса ⁇ искал, мехрас плуг. Баракалофикум. Так, переходим к следующему заданию. Переходим к следующему заданию. Ухаки фауазан фи они анидаа. Би-я. То есть ухаки фауазан. Смотрите, здесь есть частица нида, то есть звательная частица я. Я вам уже это. В начале урока сказал и поэтому мы здесь должны точно воспроизвести слова Фауаза и используя эту звательную частицу я например я нурату я нурату о нура Фауаз обращается к сестренке о нура и мы сказали если я приходит после нее если будет имя имя кого-то то, то Тогда, тогда это имя будет заканчиваться на домму, без танвина. Я нурату, а таму джагизун, я нурату, а джагизун. Еда готова, еда готова, понятно, да? Там пища, еда, ну предмет питания. Итак, джагизун готов, еда готова. Я нурату, а то аму Или, например, к Фавас обращается к своему братишке Ясиру и говорит. Я Ясиру. Смотрите, Я Ясиру. Уже Танвина здесь тоже вы не увидите. Куль, кушай, Биаминика Правой рукой. Кушай, твоей правой рукой. Это нужно всегда следить. Особенно родителям. И бабушкам и дедушкам, когда они видят своих детишек, когда они своих внуков видят, и если эти ошибаются и кушают левой рукой, то нужно сразу сказать Я Ясиру, Я Мухаммаду, Я Фатымату, Я Я Я Марьяму, Я Зайнабу, Я Фауазу. Куль Вияминик, кушай. Твоей правой рукой. Левой рукой, потому что кушает шайтан. И также левой рукой пьет шайтан. Поэтому мы, мусульмане, кушаем и пьем правой рукой. А левой рукой мы только поддерживаем тарелку, что-то поддерживаем, помогаем. Нужно поломать хлеб, например. Нужно что-то там взять, переложить в правую руку. Понятно, да? Левая рука у нас помогает. Но мы кушаем и пьем. Только правой рукой. Итак, я ясиру. Куль бияминик. Кушай правой рукой. Я ясиру. Куль бияминик. Правило. Когда мы используем эту букву я, эту звательную частицу я, стахдиму я, я использую я, а индама, когда отлюбу мин ахи, когда я прошу, от своего брата, а я аль-халиба, когда он, чтобы он пил молоко, я говорю, я, я сиру, я мухаммаду, следующее, от любу мин ахи, а я селя я дайги, от любу мин и я прошу от своего брата, чтобы он мыл свои, помыл свои руки, и я говорю я, Ахи, я Мухаммаду, Игсил я дайка, Игсил дайка. Дальше от любумин мин Аби, я прошу от своего папы. А я стахи бани, магу или суке. А я бани. От слова сахи, чтобы он взял меня с собой на базар. А я чтобы он взял меня с собой на базар И я прошу я говорю я обе я обе о мой папочка о папочка возьми меня с собой на базар это смотрите обязательно детишки спрашивайте своих родителей чтобы вас тоже брали с собой на базар папа брал вас с собой на базар или куда-то он идет например куда-то на встречу со своими друзьями, со своими братьями, то просите, чтобы он вас с собой взял. В этом будет воспитание детишек. И нельзя этим пренебрегать, дорогие родители, нельзя этим пренебрегать. Берите всегда с собой ваших детей. Если вы идете на собрание взрослых мужчин, взрослых своих своих братьев, берите с собой сыновей. А если мамы идут на собрание своих сестер пусть берут с собой дочек для того чтобы дети уже будучи даже маленькими они уже воспитывались и э, воспитывались правильным воспитанием как находиться среди взрослых как себя вести среди взрослых это очень полезный адап и чтобы они набирались полезных адапов полезных нравов нельзя так что какой-то папа идет на собрание со своими братьями там со своими знакомыми и своих детей всех оставляет на шее у матери и они дома сидят этим самым они не воспитываются и также нельзя мама если идет на собрание на какие-то там свои посиделки там э, в гости кому-то и не берет с собой своих дочек и вешает всех на папу и целыми днями дети дома на шее у кого-то из родителей и не ходят на собрания не ходят на какие-то мэджелесы не присутствуют особенно где мэджелесы где куран читают где хадисы изучают где взрослые говорят про религию это очень полезные мэджелесы там нужно присутствовать детишкам обязательно нужно присутствовать детишкам и вести себя правильно надлежащим образом барака и итак здесь мы используем частицу вот эту Я, когда мы что-то просим. Когда мы что-то у кого-то просим. И говорим, например, своему брату, например, или своей сестренке, пей молоко правой рукой. И говорим Я, Мату, Я, Мухаммаду. Или, например, мы просим, чтобы братишка или брат помыл руки сначала. И сказали Я, Мухаммаду, яхсель ядайка, помой руки. Или мы просим от, у родителей «Я-Аби», «Я-Умми», «А можно я пойду с тобой на базар и буду тебе помогать?» Это тоже мы здесь используем, вот эту частицу «Я». Это нужно запомнить. Или когда папа обращается к своему сыну и говорит «Я-Фавазу», «Я-Ла», «Я-Ла-Бина», «Давай с нами пойдем?» В гости. Понятно, да? Это понятно. Это мы с вами разобрали. Значит, это правило мы с вами разобрали. Так. Следующий. Арсамудайратан. Я должен нарисовать кружок вокруг буквы СА. Потом я должен написать это слово. СААЛЯБ. СААЛЯБ. ЛИСА. СААЛЯБ лиса Мы найти должны букву СА об, э, обрисовать его в кружочек и написать это слово Лиса Сааляб, кесир много, мехрос, мехрас. Мы сказали, что это плуг, которым вспахивают землю. Сияб одежды. Саубун сияб одежды. Саубун одежда ябун одежды второе задание Актубу из массура перед нами есть рисунок на котором есть буквы разные мы должны вот эти буквы взять и переставить местами и чтобы у нас получилось слово полезное слово ба лям са айн. теперь у нас если мы их соберем вместе с клеем, то то никакой пользы мы не получим от этого слова. Но нам нужно здесь поменять эти буквы местами. И тогда у нас получится интересное-интересное слово. И потом мы должны его прочитать и перевести. И я вам здесь буду помогать. Итак, у нас здесь есть арабские буквы арабский алфавит и разные написания на каждом кубике четыре вида написания букв и поэтому мы выбираем сначала букву са мы выбираем потом то есть выбираем ба потом лям выбираем айн са выбрали все эти четыре буквы поставили их в один ряд Посмотрели, какую букву мы поставим влево, какую букву поставим в серединку, какую поставим в начале слова. Мы должны собрать из этих четырех букв одно слово. Итак, я ставлю вперед букву СА, потом ЛЯМ, потом Ай и БА. И еще мне остается, что теперь соединить эти все буквы. То есть са в начале, как пишется, я должен написать, поставить. Потом лям, как в начале, в серединке слово пишется. Потом, как пишется айн в серединке. И как в конце ба. И у меня получается слово саляб, саляб, саляб. Са лиса, салябун, лиса. Запомните это слово раз и навсегда. Лиса. Задание. Актубу аль-Джумлята. Я должен написать предложение аль на Следующее предложение. Мадбутан. Мадбутан. Я должен все харакеты поставить. Все харакяты. Домму, фатху, кясру. И также должен поставить сукун Мадбутатан бищакли, Бищакли. Фимаджарил Аляаби, Фимад Джариль Аляаби, Тахадда Фауазун Илля Абихи, Тахадда, Фавазун Илля Абихи обратился в Фауас своему отцу. Фимад Джарил Аляаби в магазине игрушек обратился. Обратился к своему отцу стал разговаривать фава со своим папой джариль аляби, тахаддасафа уазун и абихи Вот это слово, вот это предложение мы должны теперь написать на нижней строчечке. Правильно, с харакятами со всеми. Это задание, это задание. Фимад джариль аляаби, тахаддасафа уазун илля абихи. Следующее задание. Уляхилу Аль-айбарата. Аль-атия. Я должен посмотреть на следующее предложение. Сумма актугуха. Фида втарим. Потом я должен взять тетрадку, листочек, блокнотик. И нужно написать под диктовку учителя. Имляан мин муалими. Под диктовку моего учителя. То есть диктант. Сначала посмотрите. Поля фауазун. Сказал фауаз. Думьятун линурата, ли нурата, думья – кукла для нуры, Уарнабун арнабун ли ясерин, и заяц для ясера. Думья тунь ли нурата, арнабун ли ясирин. Итак, теперь взяли тетрадь, взяли листочек, взяли карандаш или ручку и пишите «Это предложение». И уже не подглядываете, не подглядывайте, как все это пишется, а просто пишите, самостоятельно уже пишите. Коля, Коля сказал, фауазун, фауазун, Коля фауазун, Коля фауазун, Вау, две Вау здесь. Значит, пишем тождит, шадду мы пишем, фауазун, потом двоеточие, Коля фауазун. Думьятун, думья на конце Тамарбута, на конце Тамарбута с танвином. Думятун, Линурата, Линурата. Тамарбута в конце опять. Тамарбута. Линурата. Но Ра, буква Ра, она не дает соединения влево, и поэтому Тамарбута будет самостоятельно описаться. Линурата. Думьятун, Линурата. Ва و... и Арнабун. Арнабун. Арнабун. Алиф с гамзой. Обратите внимание, алиф с гамзой нужно писать. Арнабун. Ли я сирин. Ли я сирин. Ли я сирин. Ва Арнабун. Ли я сирин. Аля фауас. Думьятун. Ли нурата. Ва Арнабун. Лия Сирин. Следующее задание. Актобуфи давторимаю мля я муаллеми. То есть опять нужно писать в своей тетрадке то, что читает учитель. Вы должны сейчас уже писать новые слова. Новые слова. Итак, будем писать слова, где буква са. Где есть буква са. Саалябун. Саалябун. Саалябун. Лиса. Или лис. Хитрый лис. Саалябун. Дальше. Кефир. Кефир. Много. Кефир. Много. Кефир. Много. Саубун. Одежда. Саубун. Одежда. Саубун одежда, а во множественном числе одежды, сиябун, сиябун. После я олив должен быть, который тянет звук, тянет фатху. Сиябун, сиябун, одежды, мехрасун, мехрасун, мехрасун. Это у нас плуг, которым пашут землю, для того, чтобы потом что-то на ней посадить. Мехрасун. Мехрасун. Баракаллау Ну и давайте еще одно слово. Салясун. Салясун. Три. Салясун. Три. Салясун. Три. Салясун, три. Так, переходим к тексту. У нас остался еще один текст. Интересный, интересный текст. Адсалябу, мы уже знаем это, лис, ваддаджату, -джа ваддаджаджату и курица. Да дяджа это курица. Асалябу вада джаджату. Лис и курица. Лис и курица. Да дяджа. Да дяджа. -джа Салябу. Джаа. -джа Сааля. Смотрите. Джа. Джа. Проголодался. Проголодался лис. Яуман. В один день. Фафаккера. Фафаккера. Фафаккера. И стал думать. Фи вачбатин. Фи вачбатин. Относительно. Вачба. Вачба порции. Порции еды, например. Шахия шаги я шаги то есть аппетитная шаги аппетитная стал он думать насчет аппетитной порции лягу для него лягу джаа салабун яуман однажды проголодался лис и стал думать Фафаккара, факкара фи вачбатин шаги я стал думать про аппетитную вачбу вачба это мы сказали порция, порция еды на доза порция или еда Вамин баридин. Вамин баридин. и вдалеке Раа, раа, увидел. То есть этот лис увидел дядя там, дядя там. Курицу, та -кулю. она кушала. Альхабба, зернышко. Альмансура, альмантур. То есть зернышко разбросанное, разбросанное зерно кушает разбросанное зерно. Рассыпалось, рассыпанное или разбросанное зерно. Значит, у Амин Баидин и вдалеке он увидел раа там, увидел курицу. Та хабба, аль Рассыпанное зерно она кушала. Фа томиа И он захотел эту даджаджу. Томия Тома Томия Это сильно, сильно желать. Томия сильно желать, жаждать. И он сильно пожелал эту курицу. Сильно, сильно, сильно захотел эту курицу. И он захотел ее. Захотел ее схватить и скушать. И он стал думать. Хиля – это хитрость. Хихайла хитрость. Уахадаю факеру фихайлатин. Стал думать, какую же ему хитрость придумать? ЛИ СОЙДИГА Для того, чтобы поймать ее. Поймать эту курицу. ЛИ СОЙДИГА ЛИ СОЙДИГА ЛИ СОЙДИГА Для того, чтобы поймать ее. ГА – это ее. Соид поймать. ЛИ – для того. ФАЛЯБИСА ФАЛЯБИСА САУБАН Смотрите. И он одел, вот какой хитрый лис, одел одежду. Ляунуху кя щаджари. Его цвет был, как цвет дерева. Он одел одежду, такую, у которой был цвет, как цвет дерева. Фаля саубан. Ляунуху кя ляуни щаджари. Кя – это как. Ляуни, ляун. Это цвет. Ащаджари – дерево. Фалябиса саубан. Ляунуху шаджари. Фагуа Фауа Вамакирун. Смотрите, какой-какой лис. Мумассиль. Мумассиль. Слово такое. В нем, обратите внимание, есть буква Са. Мумассиль. Мумассиль – актер. Артист. Настоящий артист. ممثلن. Он актер, артист. Ну, артист. Это царяб. Фахуа мумасилун. Вамакирун. Макирун это хитрец. Макирун. Хитрец. Макирун. Хитрец. Вайндама икотараба минга. И когда? Вайндама. И когда? Икотараба приблизился. Он приблизился, этот сааляб, минга к ней, к этой курице, Иктараба минга, васаба алейха, Уасаба. Смотрите, васаба. Новое слово, где у нас буква са есть. Васаба. Васаба. Что это? Он набросился. Набросился, васаба. Васаба алейха, на нее набросился. ولكنها هربت، однако أنها убежала. ولكنها هربت، هربت، убежала. Однако она убежала. وعندما اقترب منها وثب عليها، ولكنها هربت، فقد كانت حذرة. Смотрите، فقد يا она была, кянет, она была хавиратан хавира то есть та, которая предостерегается. Хазир, это остерегаться. хавира хавиратан то есть она, был, она была, она остерегалась. Она остерегалась. ту халифу каляма и она, лятухалифу, каляма уммиха, не перечила словам своей мамы. Она не перечила, не противоречила словам своей мамы. халифу каляма уммиха, своей мамы всегда слушалась, свою маму была послушной. То, что мама ей дала, наставление, она выполняла. Вот какая даджадя фанаджат фанаджат и она спаслась мингу от него от этого са ляба ва и она стала восхвалять аллаха аля салямати за то что она оказалась в безопасности саляма саляма это безопасность что она осталась целой аля салямати, что было спасение. Фахамидат Аллаха аля салямати. И она делает хамд и говорит, аль-хамду аль-хамду лилля, я здоровая, я спасена, аля салямати. Какой интересный текст. Давайте же его еще раз еще раз почитаем. Ассаалябу лис ваддаджаджату и курица Джа проголодался Лис Яуман, однажды, Фафаккара, и стал думать. Фиваджбатин относительно еды, Шагиятин, аппетитный лягу. Уамин и вдалеке Роа увидел, да там курицу, да хабба, которая кушала зернышко альмансур альмансур разбросанный разбросанное зерно, Фатомия обижа, и он захотел ее скушать, Фатомия, он сильно сильно захотел ее эту курицу, у и стал раздумывать. Фехелятин. Какую же ему хитрость придумать. Лисайдега. Для того, чтобы поймать ее. Фалябиса саубан. И он одел одежду. одежда, Цвет этой одежды был. Каляуни Как цвет дерева. Фагуамумаселю. И он артист. Артист этот лист, Вамакирун и хитрец, и когда он приблизился к ней, Васаба Алеиха прыгнул на нее, Валякиннага, однако она, Гарабат, она убежала, Факода Кенат Хавиратан. Поистине она была предостерегающаяся та, которая предостерегалась, у Аляту Халифу и она не, не перечила словам своей мамы Фанаджат Мингу и она спаслась от него У Ами и стала восхвалять Аллаха Аля Саллямати за спасение. Саляб уадджа жа жа ففكر في وجبة شهية له ومن بعيد رآى دجاجة تأكل الحب المنثورة فطمع بها وأخذ يفكر في حيلة لصيدها فلبث ثوبا لونه كلون الشجر فهو ممثل وماكر Вайнда Мактараба Минуха, Ватаба Алеха, Wallakinha Harabat, Fakodkanat Hadiratam, Wala Tukhalifu Kalama Umiha, Fanajat Minnu, Wahamidati, Alas Salaamat. Какой интересный рассказ? Какой интересный рассказ? Задание вам писать, писать, писать. Много-много раз писать этот текст, читать его много-много-много раз, чтобы он у вас полностью был уже в голове. Новые слова выписываете Аль-Мансур, Саубан, са Васаба, Мумасилюн. Это очень интересные слова, в которых есть буква СА. И вы должны этот текст. Много-много-много раз читать и писать. Для того, чтобы запомнить новые слова. Для того, чтобы научиться привыкать к арабской речи. Мы же все хотим разговаривать по-арабски. Поэтому, хочешь или не хочешь. Но нужно, нужно, нужно эти все слова много-много раз повторять. Много раз писать. И много раз проговаривать. Читайте прям этот текст своим братишкам, своим сестренкам. Переводите. Прям берете этот текст своим мамам, своим бабушкам, своим папам. Сидите и рассказывайте. Прям читайте и рассказывайте и переводите этот текст. Это нужно, нужно, нужно. Дорогие мои ученики, это нужно. А также родители. Своим детишкам читайте этот текст, потому что детишки, они будут слушать, широко раскрыв глаза и рот, и будут слушать, что же произошло с бедной курочкой, и какой этот был артист. Итак, текст у нас был саляб, это лис, и даджаджа, даджаджатун, курица, саляб, даджаджа, баракалавфикум. وجزكم الله خيرا خيرا الجزا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك